Друзья, всем привет! Как вы уже знаете, у меня сейчас в моем автомобиле Kia Rio 4 установлено мультимедиа CC2 Plus на 3.32. И сейчас э, я вам еще раз объясню, почему я купил именно эту мультимедию, а не CC3. Так как э, я все-таки да, заглядывался на CC3 на распродаже. И цена была такая очень вкусная за версию также на 3.32. Но все-таки меня цена привлекла на CC2+, так как все-таки разница практически в 4000, такая существенная. И не собираюсь я просто переплачивать за доп. DSP и за гироскоп в мультимедии. Так вот, друзья, это видео про то, как я сейчас буду превращать свою мультимедию CC2+, в CC3. Так что присаживайтесь поудобнее, поехали! На эту мультимедию я ничего не стал устанавливать, потому что не вижу смысла, так как изначально моим планом было заказать мультимедию и сразу поставить прошивку. Этой прошивкой поделился со мной очень хороший человек. Он есть на FOP, да, он занимается прошивками. Соответственно, мы с ним поговорили, и он мне предоставил ссылку на скачивание прошивки, вот именно CC3 под CC2 ⁇ ну а мы, давайте начнем. Вот она флешка, на которой загружена, соответственно, прошивка. Вставляем ее и ждем. Так, нажимаем старт. Ну что, друзья с Богом? Итак, мы видим, что а, изображение у нас здесь перевернуто. На самом деле здесь ничего страшного нету. А, когда прошивка пройдет то изображение то есть все будет а, на своих местах на самом деле даже официальные прошивки прошиваются именно таким образом то есть вот с перевернутым экраном так что друзья не обращайте внимания на это это на всех прошивках так поэтому ждем окончания прошивки и уже посмотрим что у нас получится по результату я уже жду не дождусь также друзья Помимо прошивки, также у меня есть еще файл, который пропачит все приложения, то есть убирает все косяки с приложениями вот непосредственно для этой мультимедии. Меньше слов. Давайте подождем, когда у нас все прошьется, и уже посмотрим, что у нас получилось. Так, процесс прошивки закончен. Как обычно, просит вытащить флешку, что мы с вами и делаем. Вытаскиваем. И ждем, когда у нас загрузится главный экран. Очень волнуюсь. Так, пошла загрузка. Итак, друзья, мы видим окно приветствия. Просит выбрать русский язык. Выбираем. Искусственного интеллекта TIS-CC3. На эти несколько минут я приму право пользования системой и помогу вам быстро освоить ключевые функции головного устройства CC3. Вы согласны? Скажите «да» или нажмите значок на экране. Давайте «да». Хорошо, пожалуйста, подождите. Отлично. Добро пожаловать в операционную систему TIS-CC3. В верхнем левом и верхнем правом углах строки состояния представлены значки, нажав на которые можно перейти к детальному просмотру. Например, нажмите значок погоды, чтобы просмотреть более подробные погодные данные. Нажатием значка голосового управления производится включение программы по голосовому управлению функциями мобильного телефона через Bluetooth. При этом на телефоне также должно быть установлено приложение голосового управления. В строке состояния также отображается уровень заряда телефона. Подключение бесшумного режима производится нажатием на значок «Звука». Также обязательно необходимо освоить следующие функции главного экрана, которые можно запустить длительным нажатием. Например, длительным нажатием «Здесь» производится открытие меню. Свернуть меню можно также повторным длительным нажатием. Переход в любой пункт данного меню осуществляется однократным нажатием на значок, например, нажатие на повторный набор. Любое приложение можно добавить в данный раздел главного экрана и переместить в строке расположения ярлыков». Длительным нажатием осуществляется удаление ярлыка с главного экрана. Кроме того, нажав на данную кнопку, можно быстро переключать приложение в правом верхнем углу. Длительным нажатием здесь можно перейти в полноэкранный режим. Как и в мобильном телефоне, интерфейс управления функциями устройства скрыт сверху. А скольжением от верхней границы экрана вниз может открыть панель управления некоторыми функциями и уведомлениями. Здесь вы можете очень легко поменять цветовое оформление интерфейса. В настоящее время есть четыре цвета на выбор. И, конечно, уникальная трехмерная графика движения DICE также поменяет цветовое оформление вместе с цветом основной темы. Вы можете активировать демонстрационный режим динамической графики, нажав 7 раз подряд на значок скорости. Если на вашем автомобиле есть клавиша управления на рулевом колесе, то необходимо нажать «Здесь», чтобы перейти в меню настроек. Стоит обратить внимание, если на автомобиле предусмотрено подключение «Канбас», тогда нажимать на данное окно не надо. Вам необходимо перейти из меню настроек, перейти к перечню автомобилей и выбрать свою модель. Для некоторых моделей может использоваться одинаковый протокол. Подробное руководство по настройке можно просмотреть, нажав «Здесь» или перейти в приложение «ДиАйс». При этом устройство должно быть подключено к сети интернет. В конце я хочу познакомить вас с функциями работы голосового управления устройством. Можно непосредственно произнести «Выключить экран», «Включить экран», «Включить навигатор», «Включить музыку». Следующая песня. Уменьшить громкость. Всего более 50 голосовых команд. Вы можете нажать Speech, чтобы просмотреть конкретные голосовые команды и установить необходимые параметры. В стандартной конфигурации эта функция имеет годичный срок действия. Если вы хотите перейти на версию с безлимитным сроком пользования, то можно подать заявку на сайте cc3.tis.ru. Кроме того, TIS имеет такие функции, как проверка местонахождения автомобиля, просмотр траектории движения, удаленная фотосъемка с видеорегистратора, онлайн-управление радио и музыкой и прочее. Для более полного ознакомления вы можете открыть приложение T.I.S. или отсканировать QR-код при помощи мобильного телефона. Конечно, в случае необходимости команда инженеров из Китая будет удостоена чести помочь вам. Используя мобильную электронную инструкцию, вы можете легко получить их контактные данные. Разработчики компании T.I.S. Всегда выслушают ваши предложения по оптимизации и улучшению моих функций. Я Маша. Очень приятно с вами познакомиться. Выполняется вход в систему. Да, друзья, очень крутая презентация. Ну, как мы видим что это у нас cc3 или cc3 <с> друзья это вообще круто конечно я еще раз говорю не вижу смысла переплаты за cc3 поэтому я и приобрел cc2 с дальнейшей возможностью прошивки на cc3 так продолжаем сюда на флешку я скинул модифицированные приложения для нашей системы, так, ставим флешку и ждем, нажимаем старт. Все готово вытаскиваем нашу флешку и ждем загрузки так главный экран загрузился давайте подключимся к интернету так моя точка. Так, все, к интернету мы успешно подключились. Так, вышло у нас окно с обновлением TIS Radio. Говорят, что вышла новая версия, что скорость открытия увеличена и так далее. Нам это пока не нужно. Так, это у нас диспетчер задач открылся. Давайте пока закроем. Итак, что мы делаем? Давайте перейдем в настройки. Так давайте посмотрим от какого числа у нас прошивка от 29 октября 2020 года так отлично все просто здорово как мы видим кстати окно с просьбой активации у нас пропало после подключения мультимедиа к интернету так друзья с этой прошивкой я поездил уже несколько дней чтобы проверить вообще как она работает, посоветовать вам ее, либо наоборот сказать, что пока не стоит прошиваться. В общем, по результату скажу так, что прошивкой я доволен. В ближайшее время точно не собираюсь возвращаться на обычную прошивку CC2 на стоковую, так как мне нравится все-таки больше CC3. Итак, друзья, еще сейчас я вам покажу, какие тут фишки есть. Соответственно, я уже установил все приложения, которыми пользуюсь. Также покажу, какие приложения уже здесь есть, предустановленные с модифицированной прошивкой вместе они идут. Давайте начнем с главного экрана. Какие возможности есть у нас на главном экране? Здесь у нас виджет музыкального плеера. В углу есть такая кнопка, на которую мы можем нажать и выбрать приложение, которое будет дополнительно при клике открываться у нас. То есть любое приложение из установленных, которое здесь есть. Либо нажимаем на виджет, открывается музыкальный плеер, либо нажимаем на эту кнопку и открывается приложение, которое мы там запрограммировали. Также виджет радио. На эту кнопку открывается TIS радио. Здесь запрограммировать на какое-то другое приложение нельзя. То есть либо открываем радио, либо вот на эту кнопку открываем TIS радио. Дальше здесь у нас 5 приложений, которые мы можем вывести на главный экран. Здесь у нас... Кнопка выхода в меню, настройки и кнопка смены вот этого экрана. Здесь мы можем выбрать карты, 3D-модель, камеру и DVR. Также нажимаем и у нас закрывается это окно. Здесь кнопка открытия навигатора, либо долгим нажатием мы можем выбрать, что открыть. Это контакты избранные, Bluetooth-телефон, навигатор, также bluetooth и повторный звонок. Ну, все то, что рассказывал нам Маша в самом начале. Долгим нажатием закрываем. Прикольно, мне понравилась шторка. Очень интересно реализована. Такая с переходным цветом. Здесь мы можем, кстати, что мне тоже понравилось, мы можем менять тему. Тему главного экрана. Мы можем поставить такой вот синий цвет. Интересно смотрится. Также мы можем поставить такой вот какой-то коричневый. Тоже интересно смотрится. И еще вот такой какой-то черно-белый получается. Да. Ну, особо мне он не нравится. Это для любителей темных тем. Мне больше нравится все-таки синий. Так. Так. Вот такой вот цвет. Ну, либо фиолетовый переходный. Такой вот интересный. Кому-то вот цвет такой надоедает, приелся, Но мне вот нравится больше такой. Он как-то смотрится интересно, прикольно. Дальше. Интересная также фишка вот у Tice Vision. То есть настройка вот этого автомобиля. Нажимаем сюда. Здесь мы можем настроить цвет автомобиля. Также можем выбрать тему меняется как фон. Так, дальше мы можем образец номера поставить. Я установил номер своего автомобиля. Можно выбрать Европа, Россия, Китай и какое-то свое пользовательское фото. Не знаю, не пробовал. Наверное, какую-то фотографию можно загрузить, и она будет отображаться на рамке номера. Так, выбор единиц километра, мили, но здесь все понятно. Возвращаемся назад. Можем эту машинку крутить, вертеть. Соответственно, в версии CC3 работает гироскоп, то есть при повороте э, руля в, заходите в поворот, то машинка будет тоже как поворачиваться. Ну, не знаю, такое себе. Мне, в принципе, и хватает то, что она просто прямо едет. Перейдем в меню. Здесь у нас отображается приложение в плиточном виде прикольно смотрится интересно интерфейс такой прям очень плавный прям очень нравится как все прям работает дисплей друзья вообще просто огонь вот по сравнению с прошлыми версиями вот э, по сравнению даже с моей из pro прошлый экран прям значительно лучше сочнее ярче ну и, соответственно, разрешение 1280 тоже дает о себе знать. Все очень четко. Все вот эти вот значки, логотипы приложений и так далее. Все очень интересно смотрится. Так, из предустановленных приложений у нас сразу с прошивкой идет YouTube. Torque вот установлен. Вот TICE Vision, который я показывал на главном экране. Также Root Explorer. TIS OBD 2 можно первый установить из приложения Тяис. Так, этот WinRAR это я установил. Так, материал терминал, это какая-то командная строка, наверное, больше для разработчиков она нужна. Magic Manager для получения root прав. Так, что у нас еще здесь есть? Так, и кстати, в этой прошивке также, что мне понравилось, есть смена лаунчера. Можно сменить лаунчер на обычный cc2 как на из про вот этот вот лаунчер это лаунчер cc3 хотя изображен тоже как устанавливается на cc2 но он меняет на лаунчер как вот в cc3 который установлен у меня сейчас и кстати друзья еще один важный момент если вдруг вы столкнулись с такой проблемой что у вас не обновляется не обновляются приложения через play market такой лайфхак заходите в лаунчер меняете лаунчер на из прошлый заходите опять в play market и пробуйте обновить если не получилось перезагружаетесь и еще раз пробуйте вот у меня именно так и получилось то есть сначала я нажимал приложение обновить, они не обновлялись вообще, не реагировали ни на что. Я сделал так, переключился на S Pro и обновил, и все нормально. Также, друзья, сталкиваемся здесь с проблемой авторизации в Яндекс Навигаторе и в Яндекс Музыке. Как это все решается? Для того, чтобы авторизоваться в Яндекс-сервисах вообще, нам нужно установить Яндекс-браузер, в нем авторизоваться и все остальные Яндекс-сервисы у нас автоматически подхватываются. Это Яндекс-навигатор и Яндекс-музыка, если она у вас уже установлена, советую ее сразу установить. По поводу того, у кого не работает Яндекс-музыка, она у меня тоже не работала. Я переключился, опять же говорю, на Launcher S Pro, перезагрузил. И все. Также, друзья, бывает еще проблема с Яндекс.Музыкой. А, тоже лечится таким же образом. Ставите лаунчер S-Pro. Перезагружаете. Работает. Работает ровно до тех пор, пока а, мультимедиа не перезагрузится. Сейчас вот а, вы видите, как работает Яндекс.Музыка. Скорее всего, у всех так. Ничего не работает. Вот так вот зависает плейлист. Поэтому переключаемся на S-Pro Launcher, перезагружаем мультимедию и заходим в Яндекс Музыку и все работает. Также, друзья, активировал я голосовое управление. Причем сегодня утром я отправил заявку, оставил отзыв, приложил две фотографии, отправил заявку на активацию. И буквально через 2-3 часа мне активировали голосовое управление. Так... TIS Voice, показываю, написано «Активирован». Здесь сверху, сейчас, если видно, не знаю, фокусирует, нет. Написано TIS Voice стандартный Edition, то есть стандартная э, версия. Есть какая-то расширенная, которая расшаривает э, по голосового помощника там Машу, Глашу, которая вначале вещала свою презентацию показывал. Также из интересного у нас есть приложение «Вентилятор». Можно включить автоматический режим, ручной режим. Но скажу так, друзья. Вентилятор, он по умолчанию у меня уже включен. В настройках при включении усилителя включается автоматический вентилятор. На cc 3 немножко реализовано по-другому. Там отдельный вход идет для этого кулера, и он как раз контролируется с помощью а, вот этого программного обеспечения. То есть, а, там в CC3, в, в оригинальной мультимедии эта фишка работает. Здесь просто мы видим, что мы можем тыкать, но это как бутафория получается. Кулер у нас, в принципе, и так работает, и в автоматические режим он у нас не переходит, он у нас постоянно крутится. Единственное, чем полезно это приложение, мы можем посмотреть температуру процессора что считаю очень удобным, Не нужно никакие доп. приложения устанавливать. Мы можем зайти и посмотреть температуру тут. Так. Ну, в принципе, все. Прошивкой я доволен, как я и сказал. Друзья, советую. И также первая часть моего видео, где я только прошивал, я говорил, что прошивка э, мне достался от человека, который занимается этими прошивками. На тот момент действительно этой прошивки не было в свободном доступе. Сейчас эти прошивки есть на форуме FOPDA. Ссылки на эти прошивки я оставлю в описании. Подходит эта прошивка для модели S-PRO+, CC2+, King Beats K2+. А на остальные, по-моему, еще пока нет. Не знаю, будут или нет. Вы можете следить за новостями в, на форуме ФОПДА. Ну и, в принципе, все, что я хотел вам показать, устанавливать эту прошивку или нет, решать вам. Я никакой ответственности за испорченное устройство, как говорится, не несу. Все на свой страх и риск вы делаете. Я первым делом, вот как и говорил, я установил сразу сюда прошивку. Даже ни дня не стал ездить на обычной стоковой прошивке, потому что... Изначально, когда я покупал вот мультимедию, у меня был план такой, что я ее получаю, устанавливаю, сразу прошиваю и Тем самым радуюсь прошивке, радуюсь своей мультимедии, не переплачивая деньги за CC3. И опять же отвечу, друзья, на вопрос, почему нельзя купить официально прошивку CC3 у компании ETIS, Потому что если она будет продаваться, то модель CC3 никто покупать не будет. А это невыгодно самой компании, поэтому они не будут выпускать прошивку отдельно, они будут продавать непосредственно свою модель CC3 новую. По поводу также обновлений, на эту прошивку официальные обновления приходить не будут так же, как и на все модифицированные прошивки. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео получилось интересным, полезным. Подписывайтесь на мой канал, поддержите меня, напишите комментарий, что вы об этом думаете. Также добавляйтесь в группу ВКонтакте и в группу в Telegram. Ссылки на группы я оставлю также в описании под видео. Добавляйтесь, если у вас есть какие-то вопросы. Нас там уже много. Ответим на ваши вопросы, если у вас какие-то проблемы возникнут, то постараемся их решить все вместе. Так что добавляйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи на дорогах, друзья! Всем пока!